Еще раз хочу пожелать приятного просмотра дорогим зрителям и удачи, конечно же, командам. Команда PG выигрывает ножи на второй карте. Это карта CSS Cash 2 на 2. И выбор стороны за ними, они выбирают начать в обороне, что вполне себе логично в этой ситуации смотрится. А за кого еще нужно начинать в матчах 2 на 2? Всегда это оборона. Ну, во всяком случае, так всегда проще. Так, я пипец какой фанат 1.6 и гоняю ФК постоянно минимум 3-4 катки в день. Но жду КС-2 и уйду туда совсем. Ну... Прогресс, как я всегда говорю, глупо отрицать, иначе надо ездить на квадратных колесах до сих пор, а вместо электричества использовать... Э что? Правильно. Ничего. Вместо лампочек использовать свечки, так сказать. Ну что ж, первая карта 16-10, Карта Мираж э 2 на 2 осталась за командой PG. И учитывая, что у нас Best of 3, э как бы если PG выигрывают кэш, то все. Если барсики выигрывают, то посмотрим еще даст 2-2-2-2, но если только посмотрим и увидим Сейчас же у нас, дорогие мои друзья, татарины Сметана пытаются обороняться против Кристины и Ромы Напоминаю вам на всякий случай составы, но вот Татарин уже свое отоборонял. Не залетает в у Сметаны, в результате он сам теряет uh, свои драгоценные... Хелспоинты, uh, здесь его уже пытаются прессинговать. Позиция за дальним, конечно, многообещающая, когда у тебя соперники с глоками, но соперники с глоками иногда имеют свойство прийти и просто затыкать. Uh, кстати, опять же, учитывая то, что это кэш 2 на 2, я бы лично, вот лично я бы, наверное, что-то на меду бы придумал. Ну, потому что обороне в таком случае достаточно сложно, да, нужно из, из коннектора. Как-то мидл оборонять В общем, в любом случае, посмотрите, сколько игрокам обороны нужно оборонять Здесь и мидл Хайвей Нужно ждать кого-то из мейна Кто-то может выйти из скрипа А, из... а ну все, тогда, окей Из скрипа выйти нельзя Ну тогда, слушай, тогда не так страшно на самом деле Тогда можно просто спрятаться в сайде все дружные и, и сидеть себе спокойно его защищать Саша, это какая карта? Это карта КСС Нижнее подчеркивание кэш 2x2 Карта из Counter-Strike Global Offensive сюда перекочевавшая. Но ну, только, разумеется, не в формате 2 на 2, потому что если вот мы сюда слетаем, то налево Plant B должен быть, да, но он, как вы видите, забаррикадирован. Здесь. Лестница на девятку должна быть. Ну, короче, все забаррикадировали. Все потрачено. Кристина минус сметана. Татарин прячется в мейне. Ну, как бы в мейне он никого здесь, как вы можете догадаться, не увидит. Потому что игроки атаки компанейски достаточно заходят на точку А через мидл все дружненько. И это уже 3-0 в пользу коллектива Барсик. Напомню вам, что это карта, которую выбрали игроки команды Барсик. Так что, мое почтение... Вполне себе, возможно, и один-один Если на карте Мираж 2 на 2 Я, в принципе, не сомневался, что команда Пиджи его выиграет Потому что в финале верхней сетки Эти команды уже между собой разыгрывали Мираж Я плюс-минус ждал а, Знал, вернее, чего ожидать, Татарин Минус Кристина Рома Выстрел, да не ваншот, к сожалению. Ооо, а вот это уже ваншот на последнем патроне. Красавчик Рома сегодня делает прям иногда вещи-вещи. Особенность Дегла. Особенность дигла на Мираже. Залеплял просто такие штуки. Какие-то кроволольные. Не знаю, как еще это объяснить. Ну, сейчас 78 хп. Не самая, конечно, качественная позиция. Но при этом Татарин, в общем-то, тоже не самой качественной позиции обладает. Позиция, которую уносит с префайра абсолютно легко. Но при этом Рома по-прежнему может сыграть э, через middle, просто уйти на мид, уйти на КТ, зайти с машины, откуда угодно может зайти. И... Хотя, кстати, да, хочу, конечно же, заметить этот факт, опять же, очередной: что в кс кэш, ну, вернее, в кэше на CS GO здесь машина стоит. Здесь не ящики. Ромки всегда был дигл и АК хорошим. Ну, в принципе, это и видно. Татарин по-прежнему, кстати, эту позицию продолжает держать. Рома прекрасно понимает, что Татарин где-то здесь. Но вопрос, за дальним или за углом? Естественно, чекается сначала угол, и, естественно, Татарин погибает. Я вообще не понимаю, на самом деле, на что э, Татарин здесь надеялся. Так, прекратить спамить Азамат. Первое и единственное предупреждение Два раза я на своем канале никогда никого не предупреждаю За спам-бан на 5 минут Поэтому если еще раз напишите кучу различных букв То будете забанены на 5 минут Потом не обижайтесь, самое главное Тем временем это уже четвертый раунд для команды Барсики И пока Барсики ну, очень уверенно играют Хотя я бы сказал скорее, что Пиджи играют плохо на самом деле Не то, что Барсики хорошо играют Татарин со сметаной ну периодически такие позиции занимают, что на моей и без того лысой голове отрастают волосы, начинают шевелиться, потом сидеть и выпадать, потому что, ну я просто не, не понимаю вообще, как вот доходят люди до того, что с этой позиции было бы типа приятнее удерживать точку, да не было бы вообще бы ни разу. Татарин минус Рома, ну есть шанс на взятие первого Это для обороны, хорошая хаешка прилетает и. Фамас не роляет в этой ситуации, по всей видимости, да, Кристина на ноге, пробегая э, мимо глаз своего соперника, наносит ему неплохой такой урон. И при этом еще и бомба устанавливает, все, таймер тикает э, на, собственно говоря, на Кристину теперь, 21 хп, ой-ой-ой, неудачные тайминги, да, для Кристиночки у нас наступают здесь. Да, вот если бы сейчас Татарин еще и проиграл бы, ну, я просто был бы поражен. Честное слово, если бы сейчас Кристина развернулась и нечаянно убила бы своего соперника Ну или даже, окей, на скеле бы она убила его Ну это, короче, был бы просто прикол Александр, еще будут следующие матчи на этой неделе, кроме этой игры? Завтра будет матч по CSGO в 20-30 по московскому времени И пока все Пока больше матчей не планируется Ну что, 4-1 Хорошая хаешка Мне просто даже нечего добавить Вообще, где подсадки? Где подсадки? Ну вот, изумительная подсадка Есть дефолтная, правда, в какой-то степени Да, ну Садитесь вы сюда Почему нет? Черт возьми Она очень хорошо работает Она работает на прием мейна Она работает на прием меда Откуда угодно оттуда можно стреляться 5-1 в общем, оборона обороняется так себе, как мне кажется Но, конечно, я ни в коем случае не преуменьшаю значимость действий команды Барсик Потому что они действительно тоже хорошо атакуют они понимают, что нужно делать в атаке И этого, наверное, в какой-то степени уже достаточно Для того, чтобы чувствовать себя победителем Выход от атаки на точку А через мейн, разумеется да. В таком случае Сметана оказывается без позиции Нужно перетягиваться Здесь Татарин просто на ногах выходит аккуратненько Почему он так аккуратненько идет, и его никто не видит? Потому что здесь дым Саша у них что на прошлой карте, что на этой есть тактика Да, тактика, галактика и очень странная, надо признать да. И план-барабан Сметана. Почти бесшумный. Почти бесшумный десант. Ну, Рома, конечно, такое не прощает. Попадание в голову и 6-1. Тим Федорович, зачем девушек в команду брать? У них как ни крути понимание, согласованность, игровое IQ хромает. Ну, смотрите, Тим. Давайте по, -по пунктам. Понимание вполне возможно хромает. Но именно что мужчина видит по-своему Counter-Strike. Женщина по-своему видит Counter-Strike. Поэтому понимание того, как нужно отыгрывать тот или иной момент, разное. Оно, да. А, согласованность. Согласованность и наигрыш набираются вместе наигранными часами. Эти люди все с одного паблик-сервера. Поэтому... Наигрыш и согласованности понимание того, что делать нужно По, так сказать, команде Всех имеется Татарин минус Рома а Кристина остается одна Вот э -э Что еще? Еще игровой IQ На самом деле у девушек не хромает игровой IQ Просто, по всей видимости, вы никогда не играли Против профессиональных каэсерш Если бы играли, вы бы понимали, что Профессиональные кейсерши, Допустим, именно ну, с профессиональной киберспортивной сцены Играют... Лучше, чем пацаны с некиберспортивной профессиональной сцены. И, да и вообще, в принципе, если против вас поставить 5 киберспортсменш профессиональных, вы не отличите. Но если вам не сказать, что это девушки, вы не отличите девушки это или парни. Поэтому не совсем соглашусь с вашим тезисом в плане игрового IQ. Вот вы видите, сметана увидел, как Кристина проходила в точку, знал, что она находится за красным, но взял и умер, взял и умер. Вот и все. Как бы вот девушка выиграла раунд своей команде. Ну вот а вы говорите, Айкью хромает. Все. Вот всегда против того, чтобы говорить о том, что женский Counter Strike он плохой. Нет, он просто другой. Он неплохой, потому что девушки по-своему видят правильность действий. Рома, минус татарин, сметана Не стал помогать своему товарищу Хотя мог, в общем-то, на такой дистанции Вполне себе мог бы еще постреляться По видимо, решил убить Рому И один на один с Кристиной Бомба, кстати, установлена под Кристину, в общем-то То есть Кристина в мейне И сметана это понимает Здесь самое главное не высовываться до звука дефьюза Это фейк ну вот, просто, пожалуйста Она его раскачивает Получает прострел, правда, но раскачивает Дефьюзки-то имеются. Ну, нет, запушил. Таки запушил сметану свою соперницу. И за счет наличия дефьюзки все-таки есть время. И раунд спасается. Игроки обороны берут второй <laughs> матчпоинт этой... на этой карте. Ну и, собственно, это 7-2. По поводу IQ и сыгранности у меня команда своя, там 8 часов из них, а 8 человек, из них две девочки, они просто супер понимают игру и так далее. Да, я поэтому и говорю, то есть это а, уже давным-давно не так, сейчас уже немножко мир другой, и девушки в Counter-Strike шпилят не хуже пацанов. Многие. Многие девушки не хуже многих пацанов. Кристина минус сметана, Татарин разменивает, один в один с Кристиной. Кристина, видите, гранатами пользуется, на дальней перестрелке выходит. Ну, здесь, конечно, дальняя перестрелка не сильно выгодна, но воспользоваться ей всегда можно. Вот видите, она пытается сыграть теперь с другой позиции, да, которая, типа, будет более неожиданная. То есть, так что не нужно говорить, что девушка априори сразу неправильно играет. Типа, это что, вот, избитый тезис, что вместо девушки на кухне варить борщи. Совсем уже нет. Есть прям девочки-девочки, которые, да, вот, они в КС плохо играют. И еще и, кстати, акцентируются на том, что они девочки-девочки, и именно поэтому они играют в КС плохо. Но это не тот случай. Во всяком случае, это неприменимо к Кристине, потому что она, с точки зрения любительского Counter-Strike, для турнира с паблика, ну, идеальный игра. Можно было бы, конечно, еще лучше, ей всегда есть к чему стремиться Вот видите, сейчас она занимает позицию, тем самым вынуждая соперника открыться под только одну сторону И свою беспозиционную игру перевести на позиционную Видите, вот понимала где, что и как, но чуть-чуть не залетела. бывает и такое С точностью, да, может хромать, но точность хромает и у пацанов Взять девчат с тайм-фактор, не профики, но играют весьма неплохо. Да, да, вот, кстати, один из ярчайших примеров, да, это взять Виолу и Регину, да. Это девочки, которые накажут, блин, 90% пабликов. Ну, паблик двоек, я имею в виду, да. То есть вот если их сюда бы запустить, они бы вполне по себе за первое место боролись среди пацанов тех же самых. То есть там и АИМ на уровне, и передвижение. Их ребята из э, Таймфактор, соответственно, еще поднатаскали. То есть подучились они у них позиционированию там и прочему. И поэтому играют, соответственно, уже не на своем уровне. Тут скорее ситуация зависит от самого человека. То есть девушке нужно и хочет ли она учиться играть или не хочет. Вот, допустим, моя супруга, ну вот. Не умеет. Ну, умеет играть в КС, но плохо играет. Вот она из-за разряда я девочка-девочка, я не умею в это играть. И, в принципе, говорит, мне и не надо в это уметь играть. Ну, а вот, допустим, Кристина любит КС. Вот и тащит по Рома с Кристиной, кстати, делают по минусу и выигрывают первую половину 8-3. Здорово! Абдулхамид. Надеюсь, прочитал правильно. Я уверен, что девчата бы взяли турик такой Ну, вполне возможно Во всяком случае, они бы точно были в тройке Это я даже прям не глядя могу сказать, что в тройку они бы точно попадают. Я бы даже, кстати, с радостью посмотрел, например, на тот же самый поединок между Татарином и Сметаной Вот против Виолы, например, и... Э... Господи, и Региной Мне прям было бы интересно Рома минус Татарин и... И... И Сметана в мейне ну, бомба уже устанавливается. воу, воу, воу. Попал все-таки Ромки в голову. На последних буквально секундах, прежде чем моделька ушла за угол, произошел хедшот, так называемый. И, собственно, теперь Кристине придется идти подбирать бомбу. Это услышит сметана. И поставит хедшот, дорогие мои друзья. Вот это поворотище. Поворотище явно не туда причем. 8-4. Хотелось, хотелось бы посмотреть женский КС 1.6, как они играют. Дамир, у меня на канале есть турнир женский от проекта «Женский эпицентр». Можете прямо посмотреть его, например. Там есть очень-очень стоящие матчи. Кстати, там были пятерки. То есть там турнир был 5 на 5. То есть девочек там много играла. А как они мощно еще играли, это прям... Действительно, иногда, если не знать, что это девочки, можно было бы подумать, что мы смотрим мужской Counter-Strike. Но иногда прям, конечно, было видно, что мышление нетипичного кейсера Сметана 16 хп против э, 51 у Ромы. Рома знает, где находится Сметана. Да и я полагаю, наверное, Сметана тоже знает, где находится Рома. Плюс-минус позиции известны. Ну, Рома понимает, что соперник где-то в сайде. Конкретно где, уже не ясно. Как и Сметана. Сметана знает, что соперник сейчас придет из мейна. Но куда придет ведь э... Рома может обойти с другой стороны, но Рома может поймать и неудачный тайминг, и обойти не так, как надо, да? Можно вот просто зайти с этой стороны и забрать соперника <и> вот типа так. <с> типа так могло получиться. Ну что ж, 9-4. При любых раскладах вещей мне вполне себе нравится, как барсики разыгрывают атакующую сторону на этой карте. Ну, то есть это совсем не мираж Это уже очень и очень хорошо Потому что на мираже избитые эстрадки Которые не работали Ну и привели команду, как факт Уже к э, поражению Ну, сейчас на раскидка идет, собственно говоря Раскидывается Вот вы видите, как бы, дымы, которые дает Кристина И дымы, которые дает Рома Рома дает странные дымы Кристина дала хороший дым Пиджи против э, Daddy Slaves в исполнении меня И DJ, если помнишь JD, авапера с моей компашки. Так DJ или JD, елки палки <laughs> Помню, кто-то на АВП играл. Помню. Но никнейм не помню, к сожалению. Татарин 1 на 1 с Кристиной. 52 хп против 100. Девушка без позиции, однако выигрывает... Вот видите, вот видите, видите, видите, видите. 10-4, последний раунд первой половины. JD. Это как JV из CSGO, да, только JD. <смех> ну, что-то знакомое, но, честно скажу, не помню. Опять же, по тем же самым причинам. Очень тяжело запоминать никнеймы, э, в силу того, что через мои эфиры проходит очень много разных игроков, да даже одни и те же люди умудряются постоянно ники себе менять. В смысле? Какой террорист Винс? А когда... А что, у нас ХЛТВ прыгнуло, что ли? Я не понял сейчас. Как была ситуация 2 в 2, и потом резко, бац, после размена раунд закончился. Чертовщина какая-то. Ей-богу. Ну ладно, допустим. Для меня CS 2 на 2 такое себе зрелище, скучновато, что ли это, как играть дурака 1 на 1. Может, фигню несу, но для меня так. Так и есть. Витя, я согласен с тобой отчасти, действительно, почему? Потому что очень мало экшена, и очень... Слабое влияние оказывает именно тактический потенциал команды да, То есть, ну, типа стратегии не надо придумывать Сильно не нужно углубляться э, в раскидки, Ни во что, в общем-то, не нужно углубляться Здесь во многом решает просто тупо стрельба э, Поэтому, конечно, 5 на 5 куда краше Это первая карта, нет, гучи топ Вы можете заметить, что над э, таймером по центру экрана уже счет В общем написано 1-0 Рома, Рома, Роман, я сочиняю Роман, Роман, смотри, Татарин просто разогнался, Ромку не отпустил, 11-5, здесь скорее даже, мне кажется, ошибка игроков обороны, не нужно было вылезать, надо было бы просто посидеть, да и победа была бы в кармане, но ладно, полезли на контакт, в результате разменялись и проиграли, так бывает. Так что, в общем, да, ведь я с тобой согласен. 2 на 2, наверное, это не такое крутое зрелище, конечно, как 5 на 5. Ну, при любых раскладах вещей, те же 16-10 в матче 5 на 5 будут интереснее, чем 16-10 в матче 2 на 2. Хотя, честно сказать, не всегда. Бывают иногда 16-14, но такие неинтересные, господи боже мой. Просто... Ташнит от таких. А бывает 16-1 куда интереснее. Ромка! Ромка сегодня просто на декле божественные хэдшоты расставляет. Вот один за другим. Ну и татарина еще спалили. При этом это тоже как бы плюсовенько достаточно для коллектива э, Барсик. Потому что попытка спрятать автомат Калашникова. Надо признать, кстати, успешная попытка спрятать автомат Калашникова. Ну, навряд ли найдут, так скажем А если даже и побегут, вот вероятность того, что кто-то из игроков обороны Увидит здесь одинокий калаш Крайне маленькая Я бы вообще, наверное, его куда-нибудь вот сюда просто выбросил бы Вот сюда в угол Сюда уж точно никто забегать не будет Но у Татарина, между прочим, времени все меньше и меньше. Остается 30 секунд, если быть точным, на любые действия. Открываться нужно против двух диглов. И с одной стороны, калаш здесь владеет очевидным преимуществом. С другой стороны, не факт, что его удастся реализовать. Татарин, хорошее попадание по Роме. И Кристина не наносит урона смертельного. Да и вообще, в принципе, практически не наносит урона своему сопернику. Что делает счет 11-6? Это есть гуд. Это есть гуд. Борьба у нас, да, появляется своего рода. И как бы мы можем уже с вами сделать какие-то выводы, типа атака, что ли, получается сильнее. Потому что вы сами видите, да, что люди в атаке берут большее количество раундов. Ну, судя по первой половине, это 11-4 было. Где 11 раундов взяла атака. Ну вот, пожалуйста, какие-то интересные стратки Интересные стратки Услышали игроки атаки прессинг своих соперников на меду И сметана здесь спокойно справляется 11-7 Ну, вот как бы то, о чем я на мираже говорил Лучше просто пойти и где-то там погибнуть С пистолетами, попытавшись запушить Чем просто сидеть и что-то там на этих пистолетах Пытаться выдумать Собственно, что делали PG в... Первой половины карты «Мираж», и что не работало. Я, так сказать, в тот момент свое фи высказал, но э, глобально, наверное, сейчас вы поняли почему. Потому что раунд проигрывается и там, и там, но здесь он проигрывается быстрее, и нету вот этой вот э, душниловки, так сказать, да когда мы все сидим и ждем, когда хоть какое-то движение произойдет. Сейчас же, дорогие мои друзья, аккуратненько выходит на мидл, потратив по чуть больше 40 секунд на этот самый выгодный команды PG. Ну, закрытая оборона у Барсика, насколько я понимаю, по крайней мере, когда они будут с девайсами играть. Позиции на девятке. Девятку, кстати, выкуривают. Кристина дает разменный минус. 7 хп у Татарина. Но Татарин, как мне кажется, такой должен проигрывать, честно сказать. Третья карта будет, но в случае, если будет 1-1 по картам, если команда Барсик выиграют эту карту, тогда да? -о -о -о -о -о -о -о! Татарчик! Какой хитрец, а слушай, пошел запушил. Вот это поворот. Ну, мне кажется, Кристина такого вообще не ожидала. Но, напомню, я каждый раз, когда играю на паблике, ругаюсь на игроков, потому что они кинут дым и выходят в него. И я типа как бы говорю всегда как. Ну, если лежит дым... Не надо от него отворачиваться. Дым — это не стена. В него кто-нибудь точно выйдет, если мы смотрим... Ну, если мы говорим про паблик. И, в общем-то... И, в общем-то, вы все сами видите. И, в общем-то... А зачем вот эти прострелы? Ну, вот этот я, ладно, понимаю, там могла быть подсадка. А вот этот прострел? Там нет ничего. Там нет ничего. Господи, какие вот душные страдки от PG. Вот они начинаются, душные страдки. Добежали до мейна... Выкинули часть гранат пошли обратно. Конечно, не ожидала в дым чувак прошел. Я про что я говорю? Это же турнир паблика. А на пабликах принято, если лежит дым по барабану, мы все равно в него идем. Поэтому это, по сути, можно было и не прочитать. Хотя с другой стороны, другие, вот та же Кристина тоже играет паблики и по идее должна ожидать, что кто-то пойдет в дым, ну потому что же на пабликах постоянно ходит в дым. Но я бы тоже не ожидал. Я бы не ожидал. Я бы смотрел просто... Кристина, она не успела вообще сориентироваться, да? Но лично я бы, например, стоял бы, смотрел вот эту позицию. Вот, вот, вот сюда бы я стоял, смотрел. А Татарин заходил с этой стороны. То есть я бы, скорее всего, этот раунд тоже проигрывал бы. 20 секунд до конца раунда. Господи, как душнят. <laughs> как душнят Пиджи. Просто будет рука-лицо, если еще и проиграют. Кристина одна. Минус Татарин... Понимала прекрасно, где находится Сметана, но, увы Перевестись нормально не удалось Ну, в итоге, ладно, на соплях, но все-таки выигрывает. Как ты эти матчи смотришь? Синч, очень странный вопрос Ну вот, беру... Где эти турниры? Ну, эти турниры сами со мной связываются Я смотрю эти матчи Присоединяюсь на HLTV сервер И, и смотрю Меня заказывают На комментирование турнира ММ минус Татарин, ММ, это Кристина, я напомню, если кто-то забыл 25 хп у нее, кстати, осталось после перестрелки с Татарином Однако Татарин все-таки погиб, а Кристина по-прежнему жива И она может еще и с 25 хп Либо нанести урон сметания, либо сделать по нему минус В общем, здесь как бы ситуация такая А я напоминаю, кстати, счет был 11-4, а во второй половине уже 5-0 5-0 и до сих пор пока что барсики не взяли ни единого раунда во второй половине Это пугающая информация Но эту информацию надо уже как бы обнулять так сказать. Обнулять ее нужно. То есть сметана здесь должен просто проиграть. счет 12-9. Короче, в общем-то, как в чате топят за победу Барсиков, делает это Пахан как минимум, потому что это даст нам возможность посмотреть третью карту. Я бы, наверное, тоже топил бы за команду Барсиков, если был бы в качестве зрителя. Но не могу. Не могу, потому что я комментатор. Я должен топить за красивый Counter-Strike Вне зависимости от того, кто его покажет Ну а сейчас у нас, кстати, смотрите Рома выходит на поджим, опять же, вот не совсем Одобряю с точки зрения Подходы, поджимы вот эти, но, как вы видите Да, с командой PG Это отчасти может работать, потому что они Душнят Вот, ну, это настолько душно На 20 секунде до конца раунда выходить Куда-то что-то делать Это просто вообще забей ну и, конечно, да, Кристина сейчас тоже очень сильно рискует Да, да, там 1,16 хп Вот легчайшая должна быть победа Одна пового Кристина в упор не попадает в татарина Да что не так-то? Ай-яй-яй Ай-яй-яй Вот это поворот Ну что, 12-10 тогда Ну, хоть какое-то, я не знаю, какая-то интрига у нас, наверное, да, здесь сейчас появляется. Ну, хотя, либо Пиджи сумеют додавить, либо Барсики все-таки выиграют то, что начали в первой половине. Ну, я просто не могу, господи, какие они прям душные. А ну, откройте форточку кто-нибудь. самого респауна на шифтах идут. Ну, понятно, да, потому что соперники уже единожды поджимали, и они теперь думают, что вполне себе возможно... Что сейчас кто-то где-то опять придет на поджим. ну, ну не настолько же медленно. Они только одну карту будут играть. Это уже вторая. Абдул Хамид. Я не знаю, где вы присутствовали до этого, но это вторая карта уже играется. Первую они уже сыграли. И еще, и если команда Барсик выиграет, то еще и третью будут играть. Но если проиграют и 2-0 будет в пользу Пиджи, то на сегодня все. Сань согласен так тянуть до 20 секунды. Они как будто не за 2000 рублей играют, а за 2000 долларов. Ну да, вот опять же, тянули, минуту целую гуляли по карте ради того, чтобы Рома просто поставил два хедшота и 13-й раунд принес своей команде. Ну типа 2 на 2 не душнят. Камон. Зачем 2 на 2 разыгрывать вот эти вот слоуплеи? Я лично не сильно понимаю. Ну, да. Я не буду отрицать, что порой это работает. Но когда вы начинаете slow play, Вот, вот, быстрый выход. Если бы, конечно, не хреновая флешка от Татарина, то можно было бы вообще красиво выйти. <таспоррес> О, -о, -о, О, хорошая хае, да. Минус С Кристины половина лайфбара. <таспоррес> Саша, я открыл форточку. Дамир, спасибо большое. Как бы вот, как раз вы открыли форточку, и Пиджи попытались быстро действовать. Быстроздействие у них, кстати говоря, такое себе, потому что... Да, там, ладно, там татарин все испортил, просто такую флешку красивую дал, которая остановила весь выход моментально. Оба игрока атаки, если бы продолжили идти на точку, то просто погибли бы. Ну, короче, я не знаю. Такое ощущение, что бояться может быть. Что, что еще? О -о -о -о -о! Ну, Рома очередной джекпот, по сути, срубил, но правда не сумел воспользоваться им грамотно. Один минус только. Кристина, 52 хп, 1 на 1 со сметаной Легкий минус для Кристины 14 для барсиков, дорогие друзья, 14-10 Минжуются теры, да, да, абсолютно точно Я не совсем понимаю, с чем вообще их поведение вот такое связано Мне кажется, более быстрые атаки просто приводили бы Саш Татарин, у тебя флешки учился, видимо, конечно Знаешь, Он просто посмотрел, как я на пабликах раскидываю гранаты и подумала, а дай-ка я так же сделаю Ну, собственно, и сделал Это прям вот читается Читается мой фирменный почерк Флешки самому себе кидать Вообще, когда я захожу на сервер Все начинают кидать флешки мне в лицо И я, в том числе, сам себе их кидаю Поэтому... Я вообще уже привыкший. Я когда на паблике играю, вы мои стримы откройте, посмотрите. Там просто постоянно. Ну, ладно, не постоянно. Но из часа там точно, наверное, минут 10 наберется белого экрана, когда я просто под флешками сижу. Что, что, а страх в контре не есть хорошо? Страх вообще не есть хорошо. Не всегда, во всяком случае, и не везде. Но, но боятся соперника, это называется, как говорится, бояться волков в лес не ходить, да, вот и здесь Боятся соперника, это в КС не играть За деньги играют, да, Абдул Хамид, за деньги Ну, то есть, нет, они играют-то за бесплатно Но тот, кто победит, получит деньги, да и, кстати, и проигравшая команда тоже получит деньги, только меньше Сметана 1 в 2, у Ромы 1 хп, 100 хп, Кристина ну, я видел, конечно, как однохэповый татарин выигрывал, поэтому я уже вообще ничему не удивлюсь. Но что это вот за действие от сметаны? Я понимаю, страшно. Я понимаю, что непонятно, где находится визави вообще. Ну, вот. Как бы, я не знаю. Он действительно думал, что на шифте удастся просто зайти в точку, в которой априори сидит два соперника? Это странно. Сколько, если не секрет? 2000 рублей за первое место, 1000 за второе. Не секрет. Но 1000 рублей делится таким образом. 500 рублей команде. И на оставшиеся 500, по 250 получается. Каждому привилегии VIP на месяц. Кристина. Минус Татарин, Сметана минус Кристина. Один на один с Ромой. Кстати, у нас 15-10, и это... Кстати, у нас, простите, поправочка 15-11 И это матчпоинт Если барсики выиграют всего-навсего Один раунд, дорогие друзья То мы с вами увидим третий э, Третий карта Что то я сказал странное Да Третью карту, конечно, мы с вами увидим Но только, правда, в том случае, если Барсики сумеют этот раунд взять Если не сумеют, то уж ну, э, Тогда мы увидим овертайм. А Я напоминаю, овертаймы на этом турнире странные Поэтому я без понятия Я без понятия, что там будет дальше Татарин Минус Минус Быстрый размен под хайвеем 15-12 Даже толком порассуждать не дали Что у нас там будет сейчас в этом раунде происходить Ну интересненькая кстати статка да Интересненькая чем По 20 киллов у каждого игрока обороны По 20 смертей у каждого игрока атаки То есть автоматически Грубо говоря Кристина 20 раз убила Татарина А 20 раз Рома убил Сметану Третья карта какая Даст 2 2 х 2 Татарин 15-13. Ну вот, смотрите, да, начали быстро атаковать. Да почему раньше-то так было нельзя сделать, а? Просто что мешало? Что мешало команде Пиджи раньше атаковать быстро? Нет, надо душнить. <с. <с.> надо душнить. Абсолютно на 100% уверенно надо душнить Вот опять же, быстрая атака Но на этот раз уже через Skyway На точку, здесь еще и соперник С форсбаем как бы одна Эмко и Дигл о -хо -хо, сметана Сметана, правда, это выстрел-то был мы, мы смотрели за Татарином, но Сметана снес там а -а -а, Снес там и снес еще одного Снес там, снес тут, короче Везде снес 15-14 и последний раунд основного времени, дорогие мои друзья, на который у Барсиков, по сути, ну, есть какие-то деньги, но они достаточно номинальный характер носят. Кстати, на этой карте, я думаю, Дефьюз ты покупать нет смысла, потому что поставить бомбу здесь ну, прям, по-моему, вообще технически очень сложно. Ставили уже, я видел, но в нормальной вселенной, наверное, здесь бомба просто не должна быть 2 на 2 установлена. Сметана погибает Татарин, вырубает Кристину, остается 1 на 1. С Ромой кидает хаешку себе. Фондаки. Правильно бей сам себя. И, и, и тем не менее, все-таки убивает Рому. Боже мой, как вообще? Вот что это? Ну, овертаймы это, дорогие мои друзья. Оверы. Просто это просто оверы. Это нечто. Ненавижу, когда в Best of 3 третья карта даст 2 Я тоже, я тоже Потому что она не отражает действительность Всегда, нигде, везде а, За PG другие игроки сели, смотрели и сказали А ну-ка, <laughs> хорош душнить <laughs> Да, но это овертаймы, дорогие друзья Напоминаю, что здесь овертаймы проводятся по очень странной Идеологической составляющей Должна быть разница в 3 матчпоинта То есть это не типа 19 Кто возьмет первый 19 раунд а, нужно именно разница в три матч-поинта. Ну, короче, страшно. Еще непонятные оверы смотреть. Вообще непонятно, вообще непонятно, что сейчас в этом матче будет. Вот, если бы мы понимали, но мы не понимаем вообще. Вот. Все, все странно и непонятно. Два калаша, две мки, кстати, снайперскими винтовками сегодня не пользуется вообще ни разу ни один из игроков. И я полностью, наверное, согласен, что это правильное решение. На Мираже, где там этот авик использовать, тоже не ясно. Да и, собственно говоря, здесь уж тем более СВП вообще ловить, по-моему, попросту нечего. Ну что, Сметана с Татарином уже прошли, в общем-то, через мидл уже находится на машине. Хотя, кстати, Татарин мог бы отойти и сыграть, например, с Хайвея. Мне кажется, что все-таки лучше дифференцированные позиции выбирать и не терять абсолютно всех игроков в случае неудачного выхода. Но, но ребятам самим нужно решать, да? Минус от сметаны, минус от татарина 16-15 в пользу Пиджи. Вот, и то есть, если сейчас будет 19, например, 16, ну, нет, сколько получается, 18-15, да, то есть, если три раунда к ряду, короче, пиджи забирают, допустим, то они выиграли. То есть, даже смена сторон в таком случае не будет. Вот что. То есть, ну, это не как бы официальные турнирные правила, так сказать. Да? ну То есть, вернее, это какие-то официальные турнирные правила этого турнира, но они не являются глобальными, да? Вот. 16-16. Так что теперь уже победит команда, которая заберет 19 раунд при учете того, что соперник не возьмет ни единого. Не единого А, кстати, еще один раунд сыграют И будет смена сторон, если вдруг что Это здесь остается неизменным Каждые три раунда команды меняются со Ну, попытка вылазки из мейна Опять начинается духота какая-то, да, вот чувствуете? Сели в мейне сидеть ждать Ну, хотя бы, хотя бы пытаются настрелить что-то Это уже радует Хотя бы вот не в одну калитку, а ожидание вот это Ну, на допах люди ошибаются еще чаще, как правило, показывает статистика. Потому что многие тильтуют. Многие начинают уставать. И ошибки... Ошибки, ошибки. Их становится огромное просто множество. А Кристина минус Татарин. Один на один со сметаной. 100 хп против 78. Безупречный, кстати говоря. Хочу заметить, хэдшот был сейчас по Татарину. И Кристина перестреливает сразу двух соперников. Победа в раунде. Достается команде Барсики. И у нас... С сторон. А почему? А почему? А почему оборона не ложит дым в мейн? А это надо догнать оборону. Да и спросить у них, почему они решили, что им... Это... Что спрей от Ромы открылся сразу под двух соперников. Получил гораздо больше димейджа, чем сам нанес. Нанес, получается, сколько там? 57 и 26. 26. А лишился 84 Это запись или прямая? Это запись. Затишье перед бурей, дорогие друзья. Все на шифтах двигаются по своим позициям. Наконец-то хоть кто-то где-то затопал. И это была Кристина. Это была роковая ошибка. Ее убивает Татарин сразу. Как только задвигалась. Ну и Рома здесь, в общем-то, с 16 хп. Навряд ли. Навряд ли на что-то повлияет. Ну, надо. Надо повлиять определенно. Но вот вопрос просто, как это сделать? Нужно добивать, получается, двух соперников, с которыми он пострелялся в самом начале. Минус Татарин одного добил. При этом, кстати, от 16 хп... Дополнительно хп никуда не отрезалось <звы> Это Уже хорошо Это уже хорошо, Сметану пытается прочекать Пытается забайтить его И вот Сметана здесь как-то странно Как будто бы не замечал а, Торчащего соперника, но все-таки попал в него Счет 17-17 Вот так, дорогие мои друзья И вот хочу заметить разницу да, То, что по стандартным правилам Если одна из команд возьмет два оставшихся раунда То при счете 19-17 Этой команде будет засчитана победа но здесь правила другие, поэтому, в общем-то, если будет 19-17, то никто не победил Победу даст только счет 20-17 Вот, Абдулхамид пишет, Барсик, я за вас голосовал, так что выигрывайте И далее скандирует дважды Барсик Барсик, Барсик, ну посмотрим, Барсики могут выиграть, в теории, почему нет Позиция хорошая, ну, то есть я имею в виду Тильт присутствует, конечно, из-за того, что против них камбэк сделали Ну вот, видите, есть энтрифраг Можно забирать восемнадцатый Можно и нужно, я бы сказал, забирать восемнадцатый Но решили почему-то перегруппироваться Очень интересное решение зная, что соперник в сайде и он всего один Вместо того, чтобы зайти с двух сторон и просто уничтожить его с одним разменом Почему-то было принято максимально сложное решение Это взять и попытаться что сделать? Попытаться Попытаться что-то сделать, то есть попытаться открыться Через хайвей, да Обойти полкарты для того, чтобы зайти сопернику в спину Когда вас двое, а он один Типа, он и в лобовой атаке, скорее всего, погибал бы. Ну, ладно. Барсики любят сами себе жизнь усложнять. Это мы помним еще по карте Мираж. Ну, сейчас у нас последний раунд до смены. Предательская лестница не позволяет Роми сделать минусы. 18-18, дорогие друзья. Ну, кстати, даже по дефолтным правилам это тоже были бы овертаймы. Ой. Пардон Не ту кнопочку клацнул Саша клацнул не ту кнопочку Вот так 18-18 Кроволол Ну и обычно становится победителем команда Которая берет 22-й раунд Ну я не знаю конечно как получится Здесь Опять же здесь может быть команда победит Которая возьмет 21-й раунд но это так или иначе вторые допы Дорогие друзья, в матче формата 2 на 2 Еще и вторые допы Оборона очень сильно проседает по хелспоинтам 22 и 35 хп, но при этом При всем в ответ забрали сметану То есть как бы уравнялись шансы Относительно Ну, Два автомата против одного татарина Татарин теряет часть своего лайфбара 44 хп против 22 Ровно вдвое меньше У Кристины Кристина, а, ну, Ровно вдвое продуктивнее Чем татарин Девятнадцать. Восемнадцать. Но в пользу барсиков. <как> <как> Простите, дорогие друзья. Кстати, хочу напомнить, что в чате есть голосование. И 57% проголосовавших отдали свои голоса за команду пиджи На данный момент именно пиджи лидирует в призи зрительских симпатий, так сказать. Да? То есть большинство... Зрители думают, что выиграют именно Пиджи. Хотя в чате я вижу, что большинство болеет за Барсиков. Барсики лучшие, Барсик, Барсик. Барсик, короче, все болеют за Барсиков. Но в голосовалочке-то все болеют за Пиджи. Ну не все, ладно. Чуть больше половины. Ну что, Кристина пожертвовав своими 85 хелспоинтами, практически полностью убила вражескую команду. Однако сметана забирает Рому, и вот, пожалуйста, та самая ситуация, где Кристина сделала 90% для того, чтобы победить, а Рома не сделал оставшиеся 10. И раунд из-за этого проиграл. Беда! Беда, дорогие мои друзья! Никогда не приходит одна. Никогда Ну, собственно говоря, у нас счет 19-19 А теперь уже, опять же, команда, которая Может победить вот прямо сейчас Должна взять 3 кряду и это будет 22-19 Если кто-то сейчас Потом, допустим, счет 20-20 будет, да То победит уже команда, которая возьмет 3 очка То есть 23-20 Ну, и я думаю, прекрасно понимаете, о чем я говорю Татарин! М -м -м. Почти дали договорить. Черт возьми, почти дали договорить. 2019 в пользу... В пользу. В пользу команды PG. Барсики уступили последний раунд второй... Нет, как там? Последний раунд первой половины второй серии овертаймов. Так это полностью звучит. А, ну и теперь опять же я напоминаю, что, собственно, для победы команде PG нужно взять два раунда. Команде Барсики для победы нужно взять четыре раунда. Очень непросто, учитывая, что... Но барсики сейчас в атаке, понимаете, да? Барсики 11-4 первую половину выиграли в атаке. Так что сейчас можно вполне себе спокойно предполагать дальнейшее развитие допов. Если, конечно... Если, конечно, Рома будет играть чуть-чуть как-то посерьезнее, что ли. Потому что, как мне кажется, Ромка, что ли, расслабился. Или уже действительно очень сильно телетанул. Потому что вот это непозволительная ошибка. Он с бомбой пришел в коннектор и погиб здесь. Все. Кристине придется открываться так или иначе под два ствола. Ну, первая она разбирает, но 18 хп. 18 хп, 16, простите. Ну, Сметана здесь, конечно, даже с огромной потерей лайфбар должен побеждать. Но Кристина пытается схитрить. Ну, любой хитрый мув от Кристины разбивает с тем, что просто Сметана отходит вот сюда. И все. Соперница выйдет либо слева, либо справа. И, ну, там даже особо сильно наводиться не нужно для того, чтобы ее убить. Попадание даже куда-то в ногу будет достаточно. Откуда бы Кристина не пришла. К моему величайшему сожалению, это, опять же, технически невыигрываемая позиция. Ну, зря, кстати, Сметана встает вот так. Он, типа, хочет надеяться на то, что звук услышит, да? Звук бомбы и будет все понятно. Ну, вот так пока что как-то у нас выглядит. Кристина топчет вовсю. Подбрала бомбу. Конечно, нет. конечно, никто такое не выигрывает. 21-19. Ну, хочу констатировать факт, дорогие друзья. Если Пиджи выигрывают еще один раунд, они становятся победителями. Если Барсики выигрывают раунд, то у нас овертаймы еще будут продолжаться пока что. Но Пиджи близки. А, если вот до этого все время у нас барсики были близки к победе То теперь Пиджи впервые, наверное, за всю вторую карту Татарин и Сметана могут выиграть Ну а так принимает решение выйти жестко С раскидками, с гранатами, Сметана за дальним В то время как Татарин у нас находится за трансформаторной будкой а, Кристина с Ромой Тут Кри Рома вышел, а Кристина не вышел почему-то Кристиночка, нужно играть, помогать И почему-то теперь Рома не стал прикрывать в общем, не поняли друг друга игроки атаки, дамы и господа. Как следствие, это 22:19 и как следствие это 2:0 по картам. Команда PG становится победителями турнира антистресс турнамент и забирают себе приз за первое место 2000 рублей. Мои поздравления татарину и сметание. А команда Барсик занимает второе место в этом турнире почетное второе. Место, за которое они получают 500 рублей и привилегии VIP-пользователя на сервере длительностью на месяц. Собственно, ну а третье место, если кто-то вдруг забыл, достается команде... Джипер! Джипер, именно они а, заняли третье место, проиграв в финале сетки лузеров команде Барсик со счетом 2-0. Собственно, третье место для них упаковано и за это самое третье место они получают привилегии vip пользователя на сервере антистресс на месяц